Часто задаваемый вопрос предпринимателя, зачем мне управленческий учет, сколько он мне принесет денег, как его можно рассматривать как инвестицию. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров, канал «Финансы предпринимателя». Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, управленческий учет отвечает тебе на вопросы, сколько денег заработано, сколько денег у тебя сейчас лежит в компании, когда попадешь в разрыв, попадешь ли вообще, зарабатывает ли то или иное направление. Вопрос вложения в этот инструмент дает тебе цифровое зрение, и ты понимаешь, что какое-то направление невыгодно, оно жирает твои деньги. И в тот момент, когда ты с помощью управленческого учета закроешь это направление, например, или реанимируешь, чтобы оно принесло тебе деньги, вот, в принципе, тогда ты получишь профит от управленческого учета. Либо ты увидишь, что какой-то менеджер не продает, а просто просиживает штаны и забирает твои деньги, не принося и не окупая себя. То есть ты, по сути, даришь ему эти деньги. Либо ты видишь, что компания в какой-то месяц убыточная, тебе это начинает не нравиться, эту энергию ты направляешь в следующий месяц и зарабатываешь все больше и больше деньги. Либо когда ты ставишь план и не достигаешь его, и тебе это не нравится, и ты начинаешь действовать строго по показателям, а качая показатель в моменте, который проседает, и получая нужную прибыль на выходе. Рассмотрим управленческий учет как некую карту, когда тебе нужно добраться из точки А в точку Б, но эта карта постоянно постоянно постоянно меняется. И не отдавая отчет, где ты находишься в текущий момент времени, и не прокладывая все новый путь, потому что карта изменилась, ты э, с большим трудом достигнешь точки Б. А если ты ее достигнешь с таким трудом, то скорее всего ты бы дошел и в точку С, Д, Е и так далее. Поэтому Управленческий учет это твои цифровые глаза, это инвестиция, которая окупается у всех моих клиентов, поэтому welcome, смотри больше видео на моем канале, скачивай DDS, который я прикрепил к описанию к этому видео, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и до новых встреч в моих видео.